Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант Фэншуй бадзы и Цымэнь преподаватель школы Натальи Пугачевой. Мы с вами начинаем серию видео, которая посвящена стратегиям Цымэнь замечательному волшебному инструменту китайской метафизики, который позволяет решить многие задачи с наименьшими усилиями и с наилучшим результатом. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что такое стратегия Цымэнь Дуньзя – и в каких случаях, и в каких ситуациях их применяют. Скоро состоятся открытые мастер-классы по стратегиям цемент -дюндзя». Ссылка на регистрацию под этим видео. И уже сейчас вы можете получить приглашение на этот мастер-класс переходите по ссылке под этим видео, вводите контактные данные, и на почту вам придет письмо с указанием даты и времени проведения этого мастер-класса, где вы сможете узнать очень много интересного о применении стратегии ЦМН. Итак, что же такое стратегии ЦМН-дунзя, и для чего и как их применять в нашей с вами повседневной жизни? Нам привычно, что слово «стратегии» применяется в военном искусстве. И искусство Дунзя изначально применялось для ведения войны и получения преимущества над противником. В Китае известно имя Джугеляна, великого стратега и советника Желтого Императора, который в совершенстве владел искусством Дунзя и применял его, и использовал это искусство для того, чтобы побеждать в сражениях и укреплять власть императора. В наше мирное время Перед нами также встают задачи, которые решал Джугелян, когда нужно победить противник. Например, вы хотите получить должность, на которую претендует еще несколько человек. Наверняка вам знакомы примеры, когда менее образованный, менее умный, менее достойный сотрудник коллектива получает повышение по должности. А самому подходящему на эту должность человеку просто не хватает удачи на конкурсе. Так вот, заранее оценить удачу каждого претендента на эту должность на конкурсе можно с помощью искусства цемент-дунзя. Достаточно просто посмотреть таблицу цемент Построить таблицу цемент-дунзя вы можете на нашем сайте npugacheva.com. Вот он у нас адрес в левом верхнем углу. И нужно перейти в раздел «Расчеты». Выбрать верхнюю вкладку «Калькулятор цемент-дунзя». И сейчас сайт загрузится. Вот вы видите в центральной части этот калькулятор. Можно построить расклад цемендунзя на любую дату, на любое время. Здесь мы видим 20 год, 20 июня, час козы. Можем по вкладочке выбрать любой год, любой месяц, день. То есть получить нужную карту цемендунзя. И вот эта карта цемендунзя описывает время. Которое, на которой построен этот расклад, то есть в данном случае это текущее время. По этой таблице мы с вами можем увидеть расклад сил. И это еще не все. По этой таблице можно узнать, что же нужно предпринять, чтобы повысить свои шансы на победу и получить желаемую должность, например, как мы рассматривали в примере выше. И для этого совсем не нужно затевать интриги или подсиживать конкурентов, как вы могли бы подумать. А можно, например, произвести впечатление на комиссию правильно выбранной одеждой или выбрать благоприятное время для отправки документов по электронной почте. Что именно нужно сделать, чтобы повысить шансы на успех, мы видим в таблице «Цемень». Каждый знак этой таблицы имеет несколько значений, и мы можем выбрать тот вариант, который будет применим в конкретной ситуации. Где еще можно применить стратегию? Практически везде. Там, где вам нужна удача. Поддержка и преимущество. Например, нужно уговорить взрослого сына поехать с вами на дачу на выходные, а у него на это время свои планы. Как же сделать так, чтобы он согласился поехать с вами, но при этом не чувствовал себя ущемленным? Вы же не хотите испортить с ним отношения, верно? Для этого пригодится стратегия Цимендзундзя. Можно выбрать благоприятное время для разговора, и тогда обе стороны будут довольны результатом. Или, например, как сразу попасть на прием к доктору, если очередь к нему расписана на полгода вперед? Или, например, каким образом увеличить доход в бизнесе? Какие действия будут самыми эффективными в данной ситуации и принесут максимальную прибыль? То есть стратегии применяются везде, где нужно получить результат. И не абы какой, а тот, который нужен именно вам. Мы смотрим на карту Цемент Дунзя. Она описывает время, которое ей соответствует, и видим расстановку сил, качество того времени, которое построен расклад. Нет времени, которое будет благоприятно для всех. И подходит для решения всех задач одновременно. И мы можем выбрать благоприятное время для решения конкретно нашей задачи. Это одна стратегия. И использовать силу этой карты, силу этого времени для решения своих задач. Это тоже стратегия. В следующем видео вы узнаете, как использовать стратегии цемент Дунзя» теми отношений. И напоминаю, что скоро состоятся открытые мастер-классы по стратегиям Цемендунзя, где мы более подробно поговорим об использовании этого замечательного инструмента улучшения жизни» в разных сферах, где будет показано много примеров, и вы сможете оценить силу, возможности и волшебство этого инструмента, этого искусства, которое изменило жизнь уже многих-многих людей и может изменить к лучшему и вашу жизнь. Записывайтесь на открытые мастер-классы по ссылке под этим видео. Вводите ваши контактные данные и увидимся на мастер-классе. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующем видео.